Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Магивара. И посмотрите, нам за квестик дадут сейчас иконку игрока с кубком вот этим красивым. И я уже поиграл немножечко, поэтому сейчас с командой да пройду этот квестик. И обязательно прожимай свой лайкосик и подписывайся на канал. Вот. Ну, приятного просмотра. Естественно, нам всего лишь нужно выиграть... Ой, даже, даже не выиграть, а просто победить 15 раз. Но я уже 6 раз сделал, и, естественно, это уже будет... 9 э, останется Это достаточно Мне кажется будет легко сделать С учетом команды Ну не знаю как получится <с> Потому что я с командой и чемпионаты Прохожу какие-то И КВ игрую всегда На максимум Вот соответственно С командой этой будет намного легче Но Пока что не знаем Итак мы забиваем первый гол кстати говоря уже неплохо. Но это еще ничего не значит. Потому что у нас... Может все пойти на перекосяк. Вот прям сейчас... Просто все умерли, кстати говоря. Ужас. Нам забили гол за 10 секунд после нашего гола. Так Тара стоит. Мы ее вырубаем. Эль Прима. Так, и у нас по идее... Должен быть сейчас гол, нет? А как я мяч не кинул? Обалдеть Вот это провал, ребята Минута 30 секунд остается Но не знаю, что будет, короче Ой, примус как подлетел, как на этом На санечках Кстати говоря, выпал снег Уже, уже неплохая погодка на э, улице Вот, лайкосик, Если тебе тоже нравится снег Ощущение зимы, предвкушение, как говорится. А минус стара. А чертиков оставил. И здесь надеюсь, гол. Да, это гол. Реально. Мы победили. Первую каточку. Это замечательно. Кстати, играем на 750 плюс. Вот. Не знаю, даже кого взять лучше. Возможно, грома. Или нет. Кто здесь лучше подойдет? Пока? Кстати говоря Покич здесь может быть и зайдет Да, наверное пассивку я поменяю кстати На урон Так, погнали Кстати говоря, рандомы против нас сейчас будут играть. По идее. Два рандома подключились. Ну, естественно, если мы проиграем. Да, это рандомы. Три рандома. Естественно, если мы проиграем, то. Мы лохи. Бул, Морфис и бас. Что это вообще? за бред я не могу по базу попасть просто вокруг пальцев оби... обводит нас мяч убьет да что-то нас поджимают это мне не нравится конечно же ой, -ой, -ой опасно о нет все походу или нет Десять раз можно было выбросить мяч. Я не знаю, почему. Дарк кто не сделал. Так, ну забираем базу, кстати говоря. И просто нам забивает пул гол. Я не знаю, как он. Просто нашел лазейку и просто проскочил между наших булок. Да, смешно. И просто забивает гол. Окей. Это первое поражение, кстати говоря. И задание я до сих пор Вот квестик этот не выполнил Что же это вообще за ерунда Даже ни один кил не сделал за полка. Еще и бастер Вот этот бустер он же, он же просто дичайший сейчас У него настолько Дисбалансная атака И в принципе хп Что прям Прям достаточно сильный перс ну, как, смотрите, на моего умного тиммейта. Просто стреляет <laughs> по защите этого бастера. А, да? Я думал, он не попадет. Окей. Еще и бастер идет. Я не успеваю подхилить, блин. Сорян. Так, надо выбросить мячик скорее. И тут походу гол. Обалдеть. Просто Бастер настолько поджимает своей ультой. Невозможно пройти. Я не знаю, какой перс против него. Ну, где, вроде бы Динамайк бар, или Барли. Что-нибудь из такого типа бравлеров можно юзать против Бастера. Нормально. Вот как я не попал по нему, даже краюшкам вообще ни разу. Мина. А, походу нам забили гол. Да. Еще одна проигрышная каточка. Я просто не понимаю, что происходит. Наверное, надо менять бравлеров уже 100%. Ой. Покос здесь явно не заходит. Потому что здесь эти Мортис и ближний. Не знаю, что брать на самом-то деле. Урона, мне кажется, не хватает. Очень много танков в игре. Ну, точнее, в броу боли. Можно -то взять Эль Прима, Фрэнк и Бул, все, и просто ломать своим Хп лица рандомом. Так, ну тут гром, Поку и Мортис. Странный пик. Не знаю, на базе, мне кажется, намного легче будет сейчас отыгрывать. Так, ну минус двое, это нормально, но только там один Мортис. О, мне паз нормально. Неплохо, кстати говоря. Троих убил. И сразу гол. Скоростной самый. На Диком Западе. Быстрее, чем Поку стрелять. Так, это мне не нравится, кстати говоря. Нам забили. Наш тиммейт спит немножко. Не, нормально-нормально, забиваем. Фух. Хотя бы выигрышная каточка. И сколько мне остается? Ровно-ровно один фраг. Это просто западло какое-то. Реально, как это вообще возможно? И снова Мортис. Ну, тут уже Динамайк и Макс. Так, ну... Что? Посмотри на, на эту динамайка, что он творит. А я еще и притянулся на Макс, не на Просто на что за невезуха. Прикинь, я почти притянулся к динамайку. А, нам уже забили? Я вообще ничего не понял, честно говоря, что здесь происходит. Странные типочки. Меня. Я еще ни одного фрага не убил. Ко... Что? <с> Это просто какой-то невезуха э какая-то. Опять рандом. Ну, мы а, по, даже от рандомов отлетели. Я уже не знаю, что здесь брать. Опять три танка. Ужас. Я Вообще, куда я кинул ульту свою? Честно говоря, не люблю играть за Сэма. Не знаю, почему он для меня какой-то слабенький. Потому что ульта... Прям кидаешь ульту и все. И без нее ты какой-то слабый. Вот. А, ну у нас еще... да, я, я пошел вокруг. По итогу нас... опередили. Еще ульту постоянно надо подбирать. Так, ну минус, но все равно. Все равно какой-то бред происходит. А, нет. Забрали иконку игрока. Вот, если понравился, короче, видос, ставь лайкос. Все, всем спасибо за просмотр, всем пока.